Привет всем, дорогие друзья! Маткульт, привет! С нами снова Дима. Дима, привет, привет, дорогой! Сейчас мы с Димой уже знаю правила Рензио. Поздравим всех! С наступающим с, с, с, с заканчивающимся, с закончившимся. Не, нет, сейчас я пояснил. дело в том, что Антон Кротов. Антон Кротов. Да, знаешь, я, такой, Антон, да? конечно, да. Он предложил э, следующее где-то в середине предыдущего года. Он сказал. Э, все просто. Следующий год объявляем в 2020 -м. А этот какой-то несу а это Его типа. не было. Его uh. не существовало. Вот. И вот, соответственно, мы сейчас поздравим с этим. вот… Слушай, ну я не согласен. То есть, вот прошло у нас, например, молодежное первенство мира, пусть и в онлайне. Ребята какие-то призы получили, какие-то медальки. И что? И вот у друг, них, да? И, да, и ты это перечеркиваешь. А так будет еще больше Антон Кротов будет Это перечеркир. И за 2020 год, и за тот 2020 год медали. Mm -hmm. Ну, в общем, ладно. Поздравляем с Новым годом! Сейчас будем да. поздравлять. Да. Поехали. Погнали! Значит, смотрите. Это задачка по рензию. Цель здесь поставить, как вы уже помните, пять своих камней в ряд. Начинают черные. И это такая японская классика, надо сделать это вилочкой 4 на 3. Ну, наверное, тут по-другому не получится, очень много контр-игры всякой у белых. Ну, я могу да. сделать небольшую паузу, чтобы вы на это посмотрели, на этот ужас, и постарались это решить в голове, можете поставить паузу. Я уже вижу эти три. 3, четыре, пять. Это три, которые белым позволили, Нет. да, начать ругаться? Нет, но это четверкой может а, стать, да, но не открытой да. четверкой. Да. Но тут есть много мест, где можно выиграть тем не менее. Вот, Думаете? погнали. А а надо, выиграть надо выиграть черным. надо да. выиграть ну что ж, показываем решение. Сначала тут есть такая ловушечка нехарактерная. Есть четверку белых, ее надо закрыть. Тут надо немедленно ее закрыть, да. Да. Мы закрыли ее четверкой, пожалуйста. ты специально такой кладешь? Да, мы кладем перевернутые. Ну, хотя, действительно, мы когда решаем задачи, мы для того, чтобы можно было вернуться к исходной диаграмме, ставим перевернутыми шашками решение. Здесь, лучше красивее будет. Ну, давайте, по красоте. Все сделаем по красоте. Так, закрыл, чтобы я сразу не выиграл. Надо закрывать, иначе я пятерку поставлю. А, ой. Да, точно. Слушай, правда. Все, других ходов у тебя не будет. У меня никогда не будет других ходов. Четыре. Начали играть в другом углу. Четыре. Ну, вестимо. Четыре. Возможно, я в какие-то моменты буду задумываться, <coughs> вот про че. проверять, что все хорошо, но будем надеяться, что это не будет надолго. Опять. Тут важно, смотрите, раз, два, три, четыре, но сюда нельзя играть, доска кончилась. Да. Поэтому это не угроза. Несерьезно. Не угроза. Не серьезно. Так, э, вот эти. Угу. А так. если бы здесь было, то ты бы не мог. Э, еще мог бы. Я не могу сделать уже окончательно оформленный длинный ряд. Ну да, то есть мог бы. Сходить но... и сюда, и сюда не да, мог. Да, да, да, да, да. Так. Тут говорят тоже. Вот, да, конечно. вижу, вижу, вижу да. Другого сегодня не будет. Так. Если, конечно, правильно расставлены условия. Вот. Условия вы видели довольно сложное. Четверка. Опять. Четверка. Вот. И тут, ух, у белых четверка, надо что-то с этим делать. Но мы не боимся. И мы тоже. А вы то зря не боитесь. Да? Конечно. Мы же выиграем, мы проиграем, да? Да. Так, а здесь вот это только. Да, печальный факт, что. И опять. Ой, всё, голова. Кровать, все. Угу. Хорошо, ладно. Да думаю. А у нас сейчас будет ниже да. и будет проще с головой. Так, вот. С... А, подожди, ты не имеешь права сюда Имею. ставить. Это не четверка, это может стать только длинным рядом. Это длинный ряд. То есть я его не должен закрывать? Ты должен закрывать вот это. Во-во-во, нет, я и спрашиваю, я да, да, не нет, делал, то а это Да-да, нет, это зачем? Это не наоборот, вопрос, можно ждать а, с надеждой. Наоборот, да. Вдруг черные сюда сходят, но они не сходят, я боюсь. Так, и опять у нас вот здесь. Да. Еще. Так, и опять. И угрожает, и угрожает. Угрожает, и угрожает. Вот она. И еще одна. На двери намотана. Так. И еще одна. И опять я должен ходить. Поехали теперь. Финишная. Мы выходим вот. на финишный рывок. Четыре. Четыре здесь, да? Еще одна четыре. Вот здесь надо ставить. Да. Еще одна. Вот тут надо ставить. Еще одна. И опять надо ставить, теперь здесь. О! Стена. Теперь мы ставим. Ой, я уже вижу. Открытую четверку. Закрой ее с какой-нибудь стороны, чтобы случилась Ой. пятерка. А, -а, а и все. Да. Два варианта за завершения, мы да? Мы поставили пятерку, и теперь <coughs> посмотрите, вся прелесть этой задачи в том, как, а, какие остались свободные пункты. Да? Два, сверху, кстати, ноль. особенно хорошо, наверное. два-ноль. Два, Только сверху и видно, я боюсь, что. 2020, со... да. 2020, вот, да, 2020 год, который прошел. До свидания, 2020 год. А 2021 привет. Привет. Маткольк, привет. И каким бы ни был 2020 год, все равно, да. но это был хороший год. Ну, пока. Нормально. <свят> До свидания.